Всем привет дорогие друзья, с вами канал Криптошарк. В этом видео я вам хочу представить новый проект э, от известных ранее уже разработчиков, э, от создателей LPC Coin, э, Logis Coin. Э, в общем, проект называется Liquid Regeneration Medecina. Короче, получается, э, монета создана для, скажем так, медицинских так, целей применения. В общем, как вы видите, да, у нас основная цель платформы является создание единой базы ДНК для мгновенного поиска доноров и донорских органов, созданных с использованием 3D-печати. Конечно, это все выглядит и звучит круто, как-то аж не верится космически, но тем не менее, как-то они это пытаются все реализовать. Конечно, как обычно, как и с предыдущими проектами, у них все сделано качественно, красиво и хорошо разработчики дают заработать на ихнем проекте деньги и они сами на них зарабатывают поэтому это сто процентов низкам потому что они только запустились они сразу же залезтились на бирже биржа это coin exchange биржу вам чуть позже покажу в общем что у нас тут дальше идет <coughs> по дорожной карте давайте глянем это ну, маркетинговая компания запуск блок-эксплорер, кошельки, мастерноды, да, и предпродажа у них там как бы получается баунти И как видите, у них на ноябрь намечено еще пару бирж, точнее не пару бирж, еще одна биржа, это Крипто Брайдж, потому что конексиен еще уже есть, здесь, правда, он еще не отмечен, но он уже есть. Криптопия, блин, ну конечно, они круто развиваются, потому что у них есть свои, скажем так, деньги, и они неплохо так двигаются. Также как вы видели у них там еще есть какой-то баунти в Discord. Можете зайти поинтересоваться. Потому что сейчас одна монета стоит 10 долларов. Так что по-любому вы сможете как минимум каких-нибудь там 30-40-50 баксов себе выиграть, положить в карман. В общем, что у нас тут больше ничего особенно такого интересного нету. Да, там кошельки под даже 32-битную винду есть. Получается Apple linux ну как бы с этим все понятно ну и скоро же появится наверное, android кошельки ios наверное, руководство по настройке установки мастерноды в общем ну в принципе проект стоящий то есть как бы даже особо тут, как бы рассказывать не о чем потому что а, до этого проекта не все заходили все работали отлично сами зарабатывают и дают как бы заработать людям поэтому те которые инвестируют они Получает довольно таки хороший доход. Даже несмотря на то, что сейчас криптовалюта, скажем так, вся в жопе просела. Э -э открывают проекты. Как говорится, во время кризиса в момент, когда надо зарабатывать. Особо здесь вникать не будем. Э -э скажем так, плавающий график распределения, скажем так, на пост и на мастерноду. Поэтому э -э что у нас? Ну, 41 миллион монет, 60 секунд блока на это обращать особо внимание не будем примайн скажем так грубо говоря 1% то есть это как бы немного но тем не менее для развития для скажем так все движухи хватает как бы понятно что потом особо там проекты я не знаю далеко не заходит но ну, по крайней мере с их идеями и тем как они их реализуют зарабатывают они зарабатывают инвестора так ну не будем смотреть скажем так диаграмму да по которой там, с какой, какой блок, с по монет будет сыпаться, как бы делиться Единственное, что мне еще нравится, что они никогда не скрывают, скажем так, свой фейс Они всегда на всех своих проектах, они показывают свою команду ну, потому что они работают честно, им, что им не речь, что им нервничать, переживать Ладно, что у них тут, ссылочки есть, да, телеграм Facebook, Twitter, там, на YouTube, там, дискорд Все ссылочки будут в описании попадаем они на мастернода онлайн на мастернода онлайн как видите Рой у нас 20 дней то есть грубо говоря за 20 дней но уже мастер конечно активных очень много Наверное скорее всего будет месяц типа вложил 11 и получил блин получается столько же ну либо смотришь уже как там тебе стоит когда раньше закрыть ноду выйти либо еще что-то конечно мастернода стоит космических денег стоит на таких денег, потому что биткоин просел, раньше она стоила на других проектах, конечно, подешевле. Но, тем не менее, они все репутацию уже наработали, заработали. Поэтому они могут себе позволить ставить такую цену. 2,6 биткоина, это, конечно, хорошие деньги за мастерноду. Посмотрим, как она поведет все дальше. Но я думаю, наверное, в течение полтора-двух месяцев курс будет держаться. Особенно те, которые сами первые купили мастерноды, и они его уже неплохо зарабатывают. Ну и потом со временем будет скажем так торговать ими. Что у нас дальше? Дальше мы на Bitcoin Talk попадаем. Анонс 25 ноября был. Появились они сразу и на бирже, все листинги. Ну потому что у них есть деньги. Такая же информация, как и на сайте. Поэтому я думаю здесь особо не стоит углубляться, вникать во все это. Я думаю даже биржу показывать как бы, там не знаю не стоит, Ну, тем не менее ладно мы ее покажем. Да, ордера на покупку на 1.3 биткоина. И всего лишь 844 монеты продается, но ну, почти одна мастернода. Тем не менее, как видите, все покупают. Одни бай-бай-бай. И чисто все идет в покупки. Там конечно мелочные копейки продают, это стопудово. Ребята, у которых там где-то в каких-то баунти поучаствовали в аирдропах. По копеечке, по монетке сливают. Ну а так в основном все идет на покупку. Потому что проект надежный, хороший. Ну, в принципе, как бы идею вам подкинул. На этом проекте вы 100% не прогорите. Поэтому у кого есть средства, есть желание, могут инвестировать. Ну а пока вроде бы на этом все. Поставьте свои комментарии, подписывайтесь на канал, поддержите а, лайком. В общем... Вроде как бы все. Так что давайте, мужики, всем удачи, всем профита, всем пока.